Доброго времени суток! Я, Игорь Черноусов, приветствую вас на главной странице своего необычного тренинг-центра. В этом видео я расскажу, в чем его необычность, для кого я его создавал и какую практическую пользу вы получите на этом ресурсе. И, конечно, расскажу, какие ваши последующие шаги для того, чтобы начать черпать полезную информацию с этого ресурса, который я создавал специально для вас. Смотрите, пожалуйста, видео до конца, найдете ответы на все вопросы и, естественно, принимайте решение, нужен ли вам этот ресурс или нет. Мой тренинг-центр – это очередная попытка объединить людей, которые занимаются каким-то одним делом, точат одну тему вокруг какого-то полезного интернет-ресурса. Мне бы очень хотелось, чтобы на этом ресурсе шло взаимовыгодное, полезное общение между людьми, которые объединились в этом ресурсе. Я буду делать на все возможное, меня, чтобы это общение не свелось к тупому рекламированию каких-то своих проектов, как часто бывает. Это не общение. Либо там, ты посмотри мой ролик, я посмотрю твой ролик, но очень ценное общение. Нет, под общением, под полезным общением я подразумеваю, чтобы Люди, которые соберутся вокруг этого тренинг-центра, находили себе каких-то ну, бизнес-партнеров, либо людей, которые помогли им решить какую-то задачу. Вот что я вкладываю в понятие ⁇ взаимовыгодное общение ⁇ А плюс я очень надеюсь на то, что люди будут э, делиться какими-то своими наработками в плане привлечения клиентов в бизнес, продвижения своего бизнеса. Я очень надеюсь на то, что здесь будет идти такое самообразование и самообучение когда одни учащиеся будут учить других. Но хотя слово «учащиеся» я бы тут не применял. Для кого я создаю этот тренинг-центр? Кого я хочу видеть на этом ресурсе? Я хочу видеть людей, которые определились с главным. То есть, они определились с тем, чем они будут зарабатывать. Я не приглашаю сюда людей, которые еще что-то ищут. То есть, на этом ресурсе не будет пока уроков советов как найти себя как найти нишу в которой вы будете зарабатывать есть, если вы что-то ищете вы еще определяетесь вот та информация которую я тут выкладываю она будет вам еще не нужна. вы не прочувствуете вот этой вот необходимости в привлечении клиентов в свой бизнес потому что у вас бизнес это нет народ Те, кто уже работает в бизнесе понимают что без клиентов бизнес ну никак это самое важное именно этой теме этой цели будет и посвящена вся информация, которая здесь выкладываю. Причем, друзья, я приглашаю сюда людей, без разницы, какой у вас бизнес. Тут не будет деления на хороший, плохой бизнес. Главное, у вас есть бизнес. Возможно, вы там вступили в какой-то замечательный интернет-проект, и вам нужны рефералы в этот проект, чтобы не просто сидеть в нем, а именно в нем зарабатывать. Возможно, вы решили попробовать себя в плане MLM-маркетинга, и вам необходимо умение строить команды удерживать людей мотивировать делиться с ними какой то полезной информацией. пожалуйста вы найдете здесь необходимую для вас информацию если у вас традиционный, как сейчас говорят, бизнес, малый либо средний, то что вам требуется? Вам нужны клиенты в этот бизнес, причем клиенты, которые вы получаете с минимальными вложениями в рекламу, чтобы этот клиент не был золотым, то есть чтобы деньги, которые вбухиваются в рекламные кампании, они во всяком были значительно меньше тех денег, которые вы зарабатываете, получая клиентов в свой бизнес. Вот всеми своими наработками, все, что у меня работает, я буду делиться и надеюсь на ответ, скажем так, на обратку с вашей стороны тоже кто-то поделится. В этом тренинг-центре я не планирую ограничиться только советами по привлечению клиентов из интернета. Но с этого мы начинаем. Я однозначно поделюсь всеми наработками, которые есть у меня по привлечению клиентов с наружной рекламы, в построении бизнес-процессов. Все, что я делаю сейчас, в данный момент, вот всю эту информацию я буду выкладывать и надеюсь на то, что она кому-то поможет. Ну и, конечно, жду от вас того же. Если у вас есть чем-то поделиться, пожалуйста, связывайтесь со мной, предоставляйте свои видеоуроки, либо какие-то текстовые уроки, неважно, все это мы выложим. А Главное, чтобы в них была какая-то полезность, а не открытая реклама ваш или вашего продвигаемого проекта. С этим я, как уже говорил, буду бороться. Дело в том, что необычность этого тренинг-центра в том, что членство, участие, ну, как хотите, назовите, оно но в нем будет бесплатно поэтому размещение каких-то коммерческих призывов она здесь будет очень жестко караться предупреждаю сразу если кто-то напрягся при слове бесплатно возможно у кого то какие то ассоциации с бесплатным сыром мышеловки и так далее кто то будет искать какой то потаенный смысл в моих действиях я сразу объясню почему например за участие в этом тренинг центре почему я не продаю эти тренинги а причин тут достаточно много то если вы будете внимательно смотреть уроки, которые я тут выкладываю, вы некоторые уроки увидите, что они написаны для конкретных людей. То есть конкретно для моих администраторов. То есть у нас сейчас три офиса. Мне приходится обучать людей, которые работают в этих офисах. Обучать чему? Привлечению клиентов в бизнес. Я вообще-то, записывая или создавая этот тренинг-центр, я хотел, чтобы в первую очередь в нем обучились наши сотрудники. И, естественно, я облегчаю жизнь себе, потому что, поверьте, я уже задолбал каждому объяснять одно и то же. Да, вот ресурс, пожалуйста, учитесь, а я буду вам всячески помогать. Это первая причина, почему он бесплатный. Вторая причина заключается в следующем, что весь мой опыт жизненный говорит только об одном, ну, во всяком случае, у меня, возможно, у кого-то это по-другому, что нельзя совмещать профессиональное обучение, и нельзя совмещать профессиональную работу, ну, например, по продвижению своего, либо какого-то чужого бизнеса. Ну, не получается. То есть либо ты зарабатываешь тем, что ты учишь, либо ты зарабатываешь тем, что предоставляешь какие-то качественные услуги по привлечению клиентов в бизнес. Совместить это нереально. Ну, мне во всяком случае, потому что и то, и другое требуют больших временных затрат. Конечно, если вы стараетесь делать хорошо, они а по принципу надъебись, как делают сейчас многие. Простите за мой французский. Ну и третья причина, почему здесь информация выдается бесплатно. Она заключается в следующем, что я вообще-то считаю, что людей нельзя ничему научить. Кому-то может показаться несоответствие тренинг-центр, а научить людей ничего нельзя. Да, я в этом уверен, что людей нельзя ничему научить. То есть человек может только сам чему-то научиться. Причем для того, чтобы человек освоил какую-то методику, освоил какую-то технику, ему это должно быть нужно, он должен этого очень захотеть, вот как вот дышать. Если такой необходимости, если такого желания у человека нет, ни хрена, ничему он не научит. Довольно часто люди, которые приходят на какие-то тренинги, у них вот этого желания, в кавычках, хватает на первые там два-три-четыре ну, урока, потом она куда-то пропадает. Почему? Так происходит. А проблема в следующем, что по большому счету вам и не хотелось этого, ну вот, не хотелось этого как дышать. Плюс у вас были какие-то надежды на то, что этот тренинг вам поможет, решит ваши проблемы. Народ, решить ваши проблемы никто никогда не будет, кроме вас. И не надо ни на кого перекладывать какую-то ответственность, что кто-то вас чему-то, блин, должен научить. Никто вам ничего не должен. То есть, чем быстрее вы это поймете, тем легче вам будет реально по жизни. Поэтому в этом тренинг-центре я не беру на себя никакую ответственность А то, что, вот, блин, пройдя обучение, здесь вы начнете научитесь привлекать себе клиентов. Или, как у меня спрашивают, я вот пройду ваш тренинг по партнерке, сколько я буду зарабатывать. Блин, народ, да как вы будете работать, так вы и будете зарабатывать. Но если человек хочет чему-то научиться, то этому человеку надо помочь. Вот ключевое слово ⁇ помочь ⁇ В чем моя помощь? Я буду выкладывать здесь проверенную, оттестированную информацию, причем буду ее выкладывать не какой-то кучей, чтобы она вас завалила и вы там зарыли с ней, а именно пошагово. То есть в этом тренинг-центре нельзя там выбрать какой-то понравившийся типа вам урок и начать его учить. Нифига. То есть информация выдается дозирована. Вот когда вы доросли вот до этой информации, да, тогда вы ее и получаете. Плюс Кроме полезной информации, должна быть обратная связь. Потому что все мы разные, у всех уровень усвояемости, понимаемости абсолютно разный. Поэтому я буду делать вебинары обратной связи. Ну, тем, чем я занимался раньше. Когда это начнется, точно сказать не могу, но на обратную связь можете рассчитывать. Сразу хочу сказать, что, конечно, личных консультаций бесплатно особенно по каким-то глобальным вопросам, как-то меня тут иногда просят сделать, но ну, то, что требует ну, реально времени народ, я лично каждому вот тут помочь не могу, потому что, поверьте, я занимаюсь бизнесом, то есть я зарабатываю деньги, но вебинары обратной связи проводить буду. И я очень надеюсь на то, что внутри этого тренинг-центра будет плодотворное общение. Я постараюсь сделать хороший телеграм-чат, чтобы всем было удобно в нем общаться и получать какую-то полезность И очень надеюсь на какие-то предложения с вашей стороны, что нужно, например, сделать для того, чтобы общение было более продуктивно. Опять же, для того, чтобы все было ясно, прозрачно и понятно, в чем ну, моя, например, заинтересованность, кроме того, что я там Перечислил, кроме того, чтобы обучить своих администраторов на этом тренинг-центре. Как я уже сказал, я вам буду выдавать всю информацию и давать обратную связь. Пожалуйста, учитесь. Не хотите учиться сами? Пожалуйста, приглашайте своих сотрудников, пусть они учатся чему-то да, и двигают ваш бизнес. Приглашайте там участников своих команд, свои структуры, пожалуйста, пусть они учатся и эффективно работают, принося и себе, и вам какой-то положительный результат. Но если не, вы не хотите учиться сами, не хотите, чтобы учились ваши сотрудники, но вы хотите, чтобы у вас там шли клиенты в бизнес, чтобы у вас был там качественный одностраничный сайт, чтобы у вас там продвигалось в социальных сетях, в ютубе, чтобы у вас делались рассылки, там, платные рекламы. То есть ну, вот, по всем тем темам, о которых я буду рассказывать в этом тренинг-центре, то есть, посмотрев эти видео, вы поймете, что ну, как бы я в этом разбираюсь. Но если ну, не мегаспециалист, то во всяком случае ориентируйтесь, потому что мегаспециалистом во всем быть нельзя. Вот, Пожалуйста, мы все эти услуги оказываем, естественно, оказываем за деньги. Конечно, мы работаем не со всеми. Это тут никакие понты, но поверьте, то есть работаем не со всеми, только с адекватными людьми, которые понимают, что они хотят и, естественно, готовы за это платить. Вот такими мы людьми работаем после первичного собеседования и понимания, чем мы вам можем помочь и какие задачи вам нужно свернуть, потому что мы продвигаем даже непродвигуемое. И еще одна платная составляющая, которая будет на этом ресурсе, это мой платный тренинг по партнеркам. Почему этот тренинг был и остается, и будет оставаться платным? Потому что этот тренинг продаю не я, его продают мои партнеры. Вот тут сейчас должна появиться картинка с Глопарта, указанием сколько денег уже было выплачено людям, там уже где-то порядка сотни тысяч рублей. Люди, которые продают мой тренинг, они получают за продажу от 75 до 90%. То есть те, кто сделал несколько продаж, они уже выходят на отметку 90%. То есть 90% суммы люди забирают себе, 10% остается мне. Но так как в, этом, в этой партнерке двухуровневая система, ну, кто знаком хотя бы немножко с маркетингом MLM, понимает, что это такое, то если продают люди ваши со второго уровня, вы с этого получаете еще 10%. И бывает такая интересная ситуация, 90% плюс 10% я не получаю ничего. Вот Это все нормально, именно так оно и планировалось. Главное дать возможность людям заработать первые деньги в интернете, чтобы они почувствовали, что да, это реально возможно, это реально доступно. Я очень надеюсь, что после того, как мы оттестируем плагин, на котором работает этот тренинг-центр, я сюда перемещу и мой тренинг по партнерам. Для того, чтобы начать черпать полезную информацию и делиться, ей, вам необходимо нажать на «Мои тренинги», вот на эту кнопочку да? Попадаете на страничку, где собраны тренинги. Сейчас он здесь лежит один. Вот щелкаем на нужный вам тренинг. На первой страничке, на страничке обзор, будет подробное видео, что конкретно вам нужно сделать для того, чтобы начать учиться. Так как плагин тестируется, то, возможно, будут какие-то изменения. Поэтому вот в этом видео вы найдете вот самую свежую информацию о том, что вам необходимо сделать, чтобы вы смогли воспользоваться уроками, этого тренинга. Большое спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете связаться со мной с главной странички тренинг-центра в социальных сетях. Пишите комментарии под этим видео, я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Большое всем спасибо. С вами был Игорь Чернаусов.